Короче, я просто это подзапишу, потому что исторический момент, значит, я ночую просто у Маришки, и мы легли спать в 4 утра, значит, что сейчас, сейчас получается время 5.51, и у меня повышенный уровень тревожности, из-за этого я... Ну, короче, просыпаюсь, идем проверяю почту и вообще ночью я несколько раз обновляла, потому что я почему-то думала, что мне сегодня придет ответ <как> из университета, и он мне пришел. Я вот не знаю, что делать, типа будить ее, потому что одна я смотреть точно не буду. Фу, мне кажется, меня аж потрясывает. Короче, блин, капец. Я так надеюсь, что там прям уже конкретный ответ, а не типа, ну, здесь еще вот этот документ. Вот, наверное, сейчас я пойду ее будить. Просто мы поспали часа полтора, капец. Но я уже не усну. Короче, я покажу все. Блин, у ну, это не будет зачарование, у меня так вообще колодится сердце. Я из тревожности, типа, проверила, такая, проснулась, и мне показалось, что там пришло сообщение, но ну, я такая, да не, не, не, еще такая, лежу, лежу минут 10, потом такая, ну ладно, посмотрю, и реально, да, я смотрю, да, я открываю, да, mm -hmm. я там увидела Диэр, ну они бы так, так они всегда начинают, мне кажется, ну, короче, вот там. Блин, я буду смотреть на твое выражение лица. Как? <сех> <сех> <сех> <гадрит> mm -hmm. Да нет, походу, да. Там сори, да, написано? Нет. Там что-то серьезное? Там что-то нужно донести? Да? Что-то не так с документами? Mm -hmm. Да? Так, по-моему, стали план не по их формы. Да, господи. Так. Короче, а у них говорят, типа. это что такое как каков что это за штука какао толк ну во первых мне не отказали mm -hmm. во вторых так это они же отправили я им что стадия планц силе отправила да невозможно Чего? я же проверяла подожди я посмотрю я же не такая тупая, поди-ка. Нет, нет. Сейчас подожди. Перевези на всякий случай еще. Все. Ну да, да, ты права. Но мне не отказали же. Да, да. Все. Пока что. Так. так, везде. Блин, куда смотреть-то? Ну я же его отправляла. Так, агремент. Заявка. Стади план. Uh -huh. А то, что они прислали тебе? То же самое. Так, а сейчас и, я переведу. И, и, да, да. Капец. Маришка, мы поспали. Ты вообще, по-моему, 50 минут поспала. Дираль Алина. Так, подожди, она такая. А тут еще какое то какой-то интервью. Тюрсдей? А, сёрсдей. Это среда, по-моему. Или в турку? <как> да, <как> <как> Подожди, Там среда. Среда. интервью будет. Подожди. Подожди. Сейчас, сейчас я перейду. Сейчас. Что? Ну, давай. Ну, мне не отказали, Бориска. Или это будет у тебя собеседование? Подожди, хорошо, если собеседование. Да, подожди дорогая Алина. Сейчас мы рассматриваем рассмотре, ваши документы, заявки. Пожалуйста, заполните свой учебный план, используя нашу форму «Прилагается» и отправьте ее повторно. Возможно, мы сможем взять у вас интервью в этот четверг днем. Пожалуйста, остановите следующее приложение и слежитесь со мной для лучшего общения. У тебя в четверг собеседование. Да они бы сразу мне написали, что нет, если вы меня не приняли, да? У тебя в четверг собеседование, тебе нужно какао топ да? Да, мне нужно приложение. Только подожди, мне непонятно, надо написать на это ли, что он имеет в виду? Я же типа Я же в этом же стадии плане отправила. Вот смотри, типа, документ, который они мне дали, да? Вот он, типа, вот. Ну, сюда я должна стадия план. Угу. Документ, который я отправила. А может формат не тот из-за того, что вот это на чм дело стадия план? Это... На iPad? Вот ну, смотри. Просто а внизу нету этой приписочки но под рамкой. Чё? Сраная приписочка под рамкой. Ладно, я сейчас отправлю. А что мне сделать? Я прямо сейчас отправлю стадий план. Копирую текст и вставляю прямо на телефоне в этот же. руки трясутся. Я в шоке. подожди, а где он у меня, как мне его ставить? А это у меня, наверное, на iPad, ладно, сейчас. Мне кажется, я теперь не усну. Капец, так у меня интервью, а что он спрашивает? подожди, а если они будут на английском, у меня же типа на английском, а я на английском плохо говорю. Интересно, я могу начать начале интервью сказать, типа, анёс ее, типа, дать понять, что я на корейском? Капец, а если на английском? А я такая, Hello? <свист> Они меня будут поставить вану спрашивать Блин, ну короче, елки палки есть три дня подготовиться, все нормально <свист> <свист> <свист> <свист> Омигеть Блин, у меня такое ощущение, как будто я поступила на бесплатно что-то Ой, капец, я в шоке. Помогите. Так, я где вообще? Я в шоке вообще, что я, в принципе, соображаю. Мы так-то с тобой почти не спали и на английском письмо даже прочитать. Что мне делать-то я где? Капец просто, Маришка, это просто капец. Я просто в шоке меня... Иди, я же его скачала. Куда эта штучечка-то делась? Я вообще не помню. Сохранить файл. Так, ну-ка, вот сюда, если. Сохранить. Так, я думаю, может быть, сохранить на облако. Возможно, стоит защита документа. Но просто странно, что при скачивании это печать, подпись или что-то. А что вообще написано? Ну, написано «Доксон», «Йодя», «Хакё», вот это ну, это их чудесный университет мой, в котором я буду учиться. Едь, капец, билеты будут дорогие, когда ехать, поехали. Капец, капец. Блин, это получается, а если, например, у нас произойдет собеседование, и они такие «Хапкёк» мне, типа «Ты принята», и всё. И такие сразу там мне вот это вот накидывают. Только я теперь переживаю, у меня, у меня в любом будет, наверное, на английском, я же на английском все писала. Мне надо как-то типа сказать, мне удобнее говорить на корейском. We can talk in Korean language. Да, вот так. Сейчас я разберусь. Мадам, эти штуки как уазы. Я не в себе. У меня еще видок такой Блин, как удачно, что мы ночуемся, да? Так что сделать-то надо? Сначала мне нужно вот эту штуку скачать. То есть я правильно? А, now. Йо, а мы, please, complete, stage one, use uh, form. Интервью и... Получается, я сразу же отправляю? Или мне надо ей отправить? Она мне, типа, скинула свою ID в какао токе Как думаешь, мне нужно, типа, по почте ей отправить? Давай так, так, чтобы наверняка... Ой, помогите. Просто ты понимаешь? Ты это понимаешь? Блин, ну если на интервью позвали, то все считай. В кармане. Корешка мой в кармане.